Всем доброго времени суток. Сегодня, как и полагалось, в прошлом видео я делаю вторую часть. 10 тысяч убийств в GTA Online. Советую отталкиваться от предыдущего видео, чтобы лучше понять всю суть и понять, что и для чего. Также напомню про PS4. Это вообще в ваших интересах, ребята. Напишите в комментарии. Если нет, то забываем эту тему и двигаемся дальше. Если да, ссылка на донат-алертс в описании. Суть данного эксперимента заключается в том, что один стоит, другой его убивает. Что в плане места мы выбрали данный остров. Хочу поинтересоваться у вас, играли ли вы на этом острове? Напиши в комментарии. Скажу сразу, чтобы в будущем этого не говорить, что это было достаточно... Тяжело и весь эксперимент проводился с 12 октября по 13 октября плюс 14 октября до 4 часов ночи. Я не желаю кормить вас слезами. Аля, у мне было так сложно, было так трудно, у я хотел пять раз слиться с данного эксперимента. Просто хочу сказать, да, это было тяжело, да, это было трудно. Не каждый сможет такое повторить. Все. Большую часть информации дал, так что если вам не трудно, если вы можете, у вас есть желание, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк за мои старания и приятного вам просмотра. In this world, nobody's safe, just like a sheep, we stand in place, awaiting death. the government feeds on our lives, you can't escape the true destruction of a city. Behind you. The monsters of evil are moving inside, It's infecting your reason, there's no way to stop it, so bad to the demon that troubles your conscience just come with a trio These rituals conjure up the thirteenth ghost, redemption exists, only lies have been taught Once the void has been opened, it cannot be closed, every human will suffer for what they have shown What have I become? A bark at the moon as it settles the sun As I as the earth is destroyed, then it crumbles to road Rise, it takes its toll upon society and pulls the strength of tensions. Will you follow in the footsteps of those ones with tainted visions? Much precision, my predictions felt it. Fills the thoughts of worth. Never will I form a sleep. My mind is strong. I am a circle.